Связи. А, но на самом деле, абсолютно первый. Я сегодня как раз летела в самолете и объясняла с соседом на эту тему, что совершенно замечательно. Вот судьба привела в Казань, в Казань никогда не была. Прекрасно. С большим интересом. И сегодня мне попался еще такой водитель в такси, потому что я только сегодня прилетела и сразу на конференцию, который знает и любит ваш город, и мне много чего рассказал. А в Казанском университете уже слышали или нет? Ну, конечно, но ну я же все-таки в России родилась и выросла, и живу здесь, конечно, слышала. То есть у нас много всяких э, событий, связано с Казанским университетом, и, как сегодня уже упоминалось, в общем, это традиционный город, который считается третьей столицей, потому что его расположение географическое а, очень важно для а, просто демографии страны, поэтому, да, конечно, слышала, знаю. А вот а, в подобных а, конференциях наук, будущего уже принимали участие в Петербурге да в Петербурге а видите уже какие-то различия в проведении э, этой конференции там и здесь может быть какие-то особенности для проведения университета ну вообще на самом деле пленарное заседание достаточно похоже и здесь и там то есть вот это как уже упоминалось это с одной стороны интересная задача то есть мы сегодня с вами слышали на самом деле 5 или 6 5 или 6 или 5 или 6 популярных выступлений Вступлении. То есть они по необходимости были э, интересны для любого из нас, и в то же время, наверное, не очень интересны для профессионалов. Обычно, конечно, подобного рода конференции проводятся для профессионалов, и там вещи обсуждаются намного более глуб глубокие. Да? То есть вот это вот э, такой интересный подход, я его вижу второй раз, действительно он уникальный, я его никогда больше в своей профессиональной жизни нигде не видела. Хорошо ли это плохо? Это, наверное, каждый относится к этому по-разному. Это интересно, без сомнения, но вот как считать? Ну, потому что вот такие мегагранчики, они все такие разные, они все такие, я не знаю, вы смотрели на программу конференции, там, значит, таким фиолетово-розовым цветом отмечены секции, которые в большом блоке гуманитарные и социальные науки или науки о поведении. И там, на самом деле, всего очень много. Там и философия, и языкознание, и экономика. А и какое-то производство, и демография, и география, и психология. А, это, конечно, да, и история. Это, конечно, такой, такая большая каша, то есть которую очень сложно разводить, но, тем не менее, интересно. Это вот такое, так, такое у нас событие, эти Мегагранты. То есть первые впечатления конференции уже сложились, а первые впечатления об университете? Самом. А, ну, очень понравилось ваше главное здание. Правда, я еще не очень погуляла, потому что дождик идет. Да, вы улыбаетесь, и вообще пока все, кто встречались, улыбались, это тоже важно. Ваши ожидания от конференции? Ну, как всегда, то есть в основном это, конечно, средство пообщаться с коллегами, и внутри твоей непосредственной вот этой фиолетово-розовой дисциплины, которая называется гуманитарные науки и науки о поведении, и с коллегами более широкого профиля, это действительно, наверное, какой-то такой... Глобальный средств российской науки сегодня, и поэтому, конечно, хочется понять, где она находится, на каких передовых или не очень передовых как бы местах мы тут все ее представляем. Большое вам спасибо, Елена.